Брянские чиновники готовят временную схему объезда моста через Качу, который соединяет два кольца на Калинино и на Брянском. Совсем скоро переправу начнут сносить. Она в аварийном состоянии. На ее месте планируется построить более широкий мост. Все работы должны закончиться через 8 месяцев. Ну а пока нам придется поездить по новой схеме. Какой, выясняла Наталья Истомина. В феврале вот этот вот мост через Качу закроют приблизительно на 8 месяцев. Естественно, будет организована новая схема движения. Специалисты ее разрабатывают и уже предупреждают, что время в пути у горожан значительно увеличится, потому что придется много объезжать. Специалисты Красноярск, граждан проекта и управление дорог предлагают сделать односторонней улицу мэрчика на участке от проспекта Котельникова и до развязки Калинина. А на пересечении улиц поставят светоформу. Там машины движутся в обе стороны. Проезд у больницы Гуфсин также предлагается сделать односторонним, и на перекрестке опять же установить светофор. Все светофоры будут настроены на удаленное управление, то есть э, самими светофорами можно будет управлять непосредственно с кабинета, то есть не надо будет специалистам в случае чего подъезжать непосредственно к ним и изменять их направление работы и движения. Э, на каждом светофоре также будут установлены камеры видеофиксации, которые будут считать потоки, подсчитывать именно по напряженности, и специалисты непосредственно там, где уже управлять данными светофорами, будут по мере обнаружения заторовой ситуации, либо скопления более, больше автомобилей, они будут тут же реагировать, отсекать и перенаправлять потоки, именно ну ориентируясь по часам пика. Будет ли новая схема эффективна или наоборот парализует и без того плотное движение в этом районе, пока сказать сложно. Тем более, что никаких расчетов нам еще не показывали. А они очень нужны, так считают красноярские водители. Нужно изначально именно очень хорошо его спроектировать, иначе мы на 8 месяцев получим там не то, что коллапс, он там сейчас есть. Мы получим какую-то очень большую проблему. Перемены ждут не только автомобилистов, но и пешеходов. Для них специалисты предлагают построить мост, который соединит улицы Майерчака и Брянскую в районе остановки Кирпичный завод. Причем чиновники планируют возвести объект за счет средств подрядчика, который строит развязку. Ну а существующий мост через Качу планируется снести, а на его месте построить более широкий, по три полосы в одну и другую стороны. Наталья Истомина, Александр Шевелев, Новости 24.7 мой канал